Масса, физическая величина, обозначается буквой М. Как и любая физическая величина, масса может быть измерена. Основной единицей массы является килограмм. Килограмм это эталон массы, специально изготовленный цилиндр из металлического сплава и хранящийся в палате мер и весов во Франции. Массу любого тела, можно определить, сравнивая ее с этим эталоном. На практике часто используют другие единицы массы, более удобные для выражения больших или совсем малых масс, тонна, грамм, миллиграмм. Любое тело в природе, от самых больших до самых маленьких, обладает массой и эту массу можно измерить. Способы измерения массы бывают разные. Можно определять массу тел, сравнивая скорости, приобретенные телами в результате их взаимодействия. Так определяют массы таких больших тел, как планеты или их спутники, или таких маленьких частиц, как атомы или молекулы. Самый простой способ измерения массы тела это взвешивание с помощью весов.